Артем Антипов, вот это вам я отвечал. Александр Ваганов. добрый день, здрасте. Так, пойдешь, иди давай. Вот. Лена Чередник, Прошлый раз эфир оборвался, а там был интересный вопрос про крыльчих. До какого возраста их держать в качестве маток? Ага, да, Алексей Кошев нас спрашивал, мы потом с ним в зуме разобрались с этим делом. Вот, значит, что значит держать до какого возраста? Вот я вам скажу, значит, до полутора лет, вы в полтора года, кротчик, независимо от ее показателей, нафиг, да? <с> вот. <с> Нет, то здесь она показывает сама, не все сугубо индивидуально. Продолжительность жизни кротчиков, продолжительность их работы, да? То есть продолжительность жизни равняется продолжительности работы. Пока она работает, она живет. Вот. И наоборот, пока она живет, она обязана работать. Если только она отказывается работать... Да, если вдруг она отказывается жить, естественно, она не работает, если вдруг она отказывается работать, да, естественно, я тоже убираю, не оставляю возможности жить, за редким исключением, были у меня несколько ключиков, там, по пальцам можно пересчитать, 2, 3, 4, может там, 5, за всю жизнь, до десятка, да, которые там, отработав там, 4 с лишним года, вот, до 5 лет, и дав мне там более 200 тушек в холодильник, вдруг перестали кормить или еще чего-то, и у меня рука не поднималась, я оставлял, пусть живет и помирает своей вот, смертью, старостью. А так, как правило, если крыльчиха перестает работать, все, и она уходит э, на питание, как правило, уже собакам, да, если ей там полтора-два года какой-то, что там кушать, да, она даже на котлеты уже не идет, то есть идет собачкам. Поэтому все сугубо индивидуально. Если примерно усреднить, то, в принципе, ну, полтора-два года по возрасту, то есть, или год-полтора, грубо говоря, работы, кратчихи работают, вот, основная масса, вот так, есть, которые намного раньше уходят, там, после третьего акрола, допустим, да, то есть, ну, грубо говоря, еще до года, не дожив, да, то есть, там, вот, раз рубеж такой, ну, первый рубеж, это первый акрол, там, знаете, у меня уже, я рассказываю, да, покрылась, не покрылась, нафиг, все, что я там, вот, родила-не родила, нафиг, если тоже, что, второго шанса нет. А, все, на кухню. <связать> вот, если все нормально с первым окролом, то второй тоже нормально, гарантированно уже там практически 100%. Вот на третьем, четвертом могут ок, э, э, окараться, да. И здесь я смотрю по стаду, то есть, как правило, бывают такие, то есть, если на первом окаралась, то, в принципе, шансы то, что вообще из нее что-то получится, очень малы. И ничтожный, то есть вообще, ну, конечно, исключение может быть, там, из ста штук одна вдруг чего-то случится. При условии, что пролетела она именно по ее вине, да, то есть причин может быть много, почему нет крольчат везде, мы это все опускаем. То есть если вы уверены, что это по ее вине, она виновата в том, что нет крольчат в первом окроле, все, это однозначно брак и без права возрождения. Если она первый дала нормально, второй дала нормально, на третьем какие-то сбои произошли, мало крыльчат родила или вообще не родила, пролетела, здесь не факт, то есть она нормально, то есть здесь 50-50, то есть возможно, возможно, что произошел сбой в организме, да, сбой серьезный, невосстановимый и она больше уже не будет никогда нормальной матерью. Но ну, также возможно, что это сбой временный, и четвертый, и акрол, и дальше потом еще 10, за ним будут тоже нормальные. Здесь шансы вот так, 50-50, так и так, 50 на 50, я бы сказал. Оставлять или не оставлять ее после этого, решать вам. В зависимости от того, что у вас там на замену есть, не есть, чего как, это уже чисто интуитивно, индивидуально. Но нужно понимать, что здесь уже есть шанс, что в принципе из нее может получить нормальная крутиха. И вот, ну, если она еще четвертый, также да, все, однозначно, нафиг. Вот, а если она четвертый принесла, то потом четвертый, пятый, восьмой, до десятого, в принципе, они уже без, без каких-либо проблем снова работают. И там уже после десятого округа, там что-то, нач может начаться опять какие-то переедительские сбои. И вот те переедительские сбои, они вот так же, тоже 50-50. То есть, они могут произойти, следующий может быть нормально. Но может быть произойти, и раз она всегда закончилась. Опять же, оставлять, не оставлять, зависит от вас, насколько у вас ремонтное стадо, насколько у вас показательная эта крыльчиха для вас дорога, да. Я уже вам говорил, что у меня были такие, которые окончательно и бесповоротно выходили из строя, но я оставлял их жить. Вот, тоже решать вам. Здесь тоже, несмотря на то, что у нее уже там 15, там 16 акролов, 19 окролов она может пролететь, 20 снова может дать. Нормально, понимаете, то есть вот там такие уже возрастные изменения какие-то происходят, но они тоже не не факт, что они произошли, э, то есть необратимые. Вот. Вполне возможно, что она будет еще и дальше также вот рожать. но конечно, если ей уже 10 лет, она ни разу не рожала. Вот, и пролетела, то скорее всего там ничего не будет. Ну вот как-то так. То есть поэтому средний возраст дожитие короче по крайней мере у меня да это полтора-два года бывают моложе до года бывают уходят да и бывают уходят э, переживают двухлетний возраст до трех до четырех и даже до пяти лет зависит от того как они работают вот надеюсь я довольно таки развернуто ответил на этот вопрос если вам мой ответ дошел до вас э, ставьте лайк или плюсики в комментариях. Я буду видеть, что я не зря тут языком треков, вместо того, чтобы делать поюки курочка Так. Павел кинев добрый день, Генниталь. Здравствуйте, Павел, здравствуйте. Артем Антипа, спасибо, понял, вас доходчиво. Ага, это у нас про комаров, я так понял. Ага.